Не должны два крипера, друзья, офигеть Зомби-криперы, убегаем как можно быстрее ё мое, меня уже начинают дамажить А я, ребят, уже регенерировать не могу Потому что у меня отнялось Несколько уже полосок голода И тип... Ра-та-та-та-там, друзья! Для того, чтобы разнообразить наш контент на канале Ура Игра, братишка Скретч решил немножечко запилить свой собственный челлендж в игрушечке под названием Майнкрафт. Но перед началом видео хотелось бы малюсенькую просьбочку, мой дорогой зритель, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Итак, судя по названию данного видоса, многие уже догадались, в чем тут суть но я сейчас все обо всем как говорится четко подробно объясню Итак, суть у нашего сегодняшнего челленджа станет конечно же выживание друзья но не простое выживание к которому вы так все привыкли а выживание с определенными условиями а условия я вам скажу друзья я подготовил ого-го и если какое-то из условий не будет выполнено соответственно челлендж засчитан не будет поэтому смотрите и слушайте ребятки внимательно и желательно смотрите данный видос до самого конца, чтобы ничего не упустить очень-очень важного. Первое и самое главное условие нашего сегодняшнего челленджа, это в настроечках поставить уровень сложности на самый максимальный, друзья. То есть вот здесь должна быть сложность максимально сложная и желательно еще и закрепленная, чтобы у нас не было возможности в процессе ее как-то поменять, для дабы увеличить время нашего выживания. То есть, ребят, должна быть уровень должен быть уровень сложности максимально сложный и плюсом еще и закрепленный. Для нашего челленджа это раз Напоминаю, что второе главное условие Нашего сегодняшнего челленджа Это ни в коем случае нельзя в момент выживания Пользоваться какими-то Различными блоками, которые Нас окружают, в том числе Ребятки, едой, водой Ничем абсолютно пользоваться нельзя Нужно просто-напросто бегать и Выживать, ничего не делая То есть максимально просто, максимально Понятно, все должно быть и прозрачно Естественно, да, если, как говорится Какие-то блоки будут использованы то, естественно, челлендж наш сегодняшний с вами не будет засчитан Это, ребят, стоит обязательно учитывать Смотрите дальше, будут еще условия Третьим немаловажным условием станет то, что нам необходимо будет выживать, ребятки, ни в коем случае ни на одной клеточке, которая находится посередине океана. Нам нужно будет выживать в глухом, густом, знаете, густо заселенном лесу, где всегда будут спавниться монстры, ребятки, особенно ночью, это тоже очень важно. Напоминаю, ребят, еще одно условие, это ни в коем случае нельзя селиться на одном квадратике, либо где-то на высоте, либо где-то в океане, нужно, нужно селиться при Примерно, ребят, вот в такой области, которую я вам сейчас а, показываю. То есть а, на пересечении разных биомов вообще без проблем, а, но главное, чтобы у вас везде была а, суша. Под... Ну и под землей, друзья, тоже ни в коем случае нельзя. Важно, важно выживать а, именно на поверхности и фиксировать время вашего выживания именно на поверхности. Абсолютно любой биом для этого подойдет. Главное, еще раз повторяю, чтобы это не была одна клеточка в океане или же какой-то один блок весь в воздухе, иначе также челлендж ни в коем случае не будут засчитан У учитывайте, конечно же, это, друзья естественно, ребятки, это должно быть не в эндер мире, не в Незер мире не в каком-то еще другом мире или даже модовом, вообще, ребят, приниматься будут только те челленджи, которые будут выполняться без каких-нибудь без каких-либо а, модов в совершенстве, да-да-да вот такие вот, ребятки, условия ну что ж, обратишка а Скрэч специально для вас сейчас сделает именно свой челлендж и то, как я, ребятки продержался и сколько же мне времени потребовалось, пока я полностью а, не помер. Давайте и посмотрим, что у меня из этого получилось. Зритель, смотри внимательно до конца, будет очень интересно и ты поймешь, а, как точно нужно а, выживать в данном челлендже и что у нас будет засчитано. Итак, у нас сгенерировался совершенно новый, новый мир И теперь, ребятки, наша, как говорится, челлендж выживания а, дало свой собственный отчет. Посмотрим, сколько же у меня получится продержаться по времени Таймер я, ребятки, запущу И, наверное, под музычку буду здесь весело сейчас бегать, проводить время А вы, зрители, посмотрите, сколько же времени у меня на это ушло Да, ребят, челлендж уже начинается а, При спавне у меня, выбрано, у меня выбрано практически идеальное место это, ребят, вот эта вот лесная густая заселенная местность Да, то смотрите, у нас густые непроходимые леса везде кругом И это и будет, ребят, моим местом а, выживания То есть с этой точки я дальше никуда не пойду А буду пробовать бегать, да, уворачиваться и так далее Ну что ж, ребят, поехали Главное нам, ребятки, а, выжить а, Вот и все, ребят, началось Погнали Ускорять я ничего не собираюсь Будет, ребят, именно та скорость, на какой я буду играть Блоки, я напоминаю, ни в коем случае нельзя никакие подбирать, это одно из, одно из важнейших условий нашего челленджа. Мы просто можем бегать, мы просто можем исследовать, но ни в коем случае нельзя выбегать на какие-нибудь... а единичные блоки, которые у нас находятся где-то прям а, в воздухе, где нас не смогут а, достать. Ну, нужно, ребятки, быть вертким, нужно быть шустрым, нужно, нужно просто напросто а, бегать, и следовать окружающую территорию, ну и тогда вас челлендж будет засчитан со стопроцентной вероятностью. Смотрите, как братишка Скрэч пробует, выживает и а, делайте так же. Посмотрим, получится у вас дольше выжить, чем братишка Скрэч или же нет. Я тем временем просто-напросто бегаю вот так вот по территории, осматриваю Осматриваю здесь, да, осматриваю просто-напросто окрестности Напоминаю, что, ребятки, челлендж будет засчитан только в том случае, если вы не пользуетесь модами какими-нибудь, да То есть, моды абсолютно не приветствуются а, Должна быть игра чистая, Неважно, какая, ребят, у вас версия Майнкрафта Главное, чтобы была установлена сложность, максимально сложная и закрепленная То есть, это очень-очень важный момент у, у себя же, ребят, смотрите, я вам показываю, вот стоит сложный уровень, сложный уровень сложности И он закреплен пленный Да, немножко я не сразу его закрепил, но вот, смотрите, прямо на видосе я закрепил. Склеек никаких, ребятки, не будет. Обрезаний я тоже никаких делать не стану. Все, ребятки, чисто насколько же меня хватит, сейчас посмотрим. Пока что дела идут хорошо. Ну и да, в процессе, ребят, буду немножечко напоминать, конечно же, про условия. Также, ребят, челлендж не будет засчитан, если вы выберете творческий режим и просто в творческом режиме а, будете все это дело а, снимать. Тоже, ребят, будет не вариант, потому что в творческом режиме, по-моему, у нас голод не кончается, а это, ребятки, будет как раз-таки а, влиять на то, что челлендж вас просто-напросто не засчитается. Ой, какие красоты тут у нас тут, ахренеть, я бы тут с удовольствием в этом лесу базу-то построил бы, да-да-да. Офигенная просто здесь красота Напоминаю, друзья, что у нас происходит сейчас на канале Ура! Игра! Челлендж, в котором мы выживаем Чем больше, как говорится, тем лучше Посмотрим, ребят, по времени, сколько мы сможем выжить Ну а у нас пока что таймер отсчитывает наше время Сколько мы уже выжили Вот там вот, в правом нижнем углу экрана Вы сейчас его можете наблюдать Поехали, ребятки, выживаем, выживаем И еще раз выживаем здесь у нас все спокойно, здесь у нас все хорошо, овечки бегают, пчелки, смотрите, летают, да, я, по-моему, играю на версии 1.16.1, практически на предпоследней версии игры Minecraft. напоминаю, что, зритель, у тебя может быть совершенно любая версия игры для этого челленджа, версия абсолютно не важна. Ну и для того, чтобы, ребят, больше человек приняло участие в нашем сегодняшнем челлендже, конечно же, пересылайте это видео вашим друзьям, просите их принять участие. В данном э, событии, значит, э, будет очень весело, ребятки. Я надеюсь, что многим эта тема понравится. Напоминаю, что у нас основная с вами суть нашего сегодняшнего челленджа, это как можно дольше выжить без, на, на супер сложном уровне сложности, то есть на максимальном уровне сложности, без использования каких-либо блоков, то есть нам не нужно никакие блоки юзать, нам нужно просто-напросто двигаться. Да, ребят, кстати, забыл вам сказать, что самое главное условие это нужно двигаться, то есть ни в коем случае не просто так стоять на месте тоже нельзя, поэтому все Всем желающим принять участие в челлендже всего в сегодняшнем по Майнкрафту советую все-таки досмотреть этот видос а, до конца. И только в течение прохождения этого, значит, видоса я буду говорить вам постепенно о, о, об определенных условиях, которые работают на нашем сегодняшнем о, челлендже. Да-да-да, друзья, смотрите внимательно. Братишка Скреч пока что в норме. Надо всегда двигаться. Неважно, ребят, в какую сторону. Главное, это нужно всегда двигаться. Надо было это, ребятки, тоже в список самых основных, значит, самых основных условий в начале видео указать. Но, к сожалению, вот я, ребят, в процессе видоса только это делаю. и я думаю, что кто из вас, кто посмотрит это, ви это видео, а, те будут в курсе, как нужно правильно делать. Да, ребят, нужно всегда двигаться, ни в коем случае не останавливаться. Потому что я знаю, что если человек будет стоять, то тогда у него гораздо хуже будет, а, а, будет значит, будут убывать а, вот эти вот, а, вот, эти вот, а, вот эта насыщенность, да, голодом. То есть у нас голод не будет тратиться, а от этого мы, естественно, будем жить гораздо дольше. Поэтому главное, это, друзья, всегда двигаться. Да, да, да. Принимаем, ребятки, не стесняемся участия в челлендже на канале Ура Игра. Братишка Скретч сегодня проводит новый челлендж под названием Проживи как можно а, дольше, не используя при этом никаких совершенно а, блоков и включив, естественно, самый сложный уровень а, сложности. Ребятки, слож, уровень сложности должен быть самый хардкорный, иначе челлендж не будет засчитан. Блин, я уже слышу где-то зомбарей в шахтах кричат. Нет, ребят, ни в коем случае нельзя их подпускать к нам. Пока что у нас дневное время, пока что все хорошо. Хорошо, да, да, да, это мы, ребят, знаем. У нас ночь когда-нибудь закончится. Точнее, у нас день определенно когда-то закончится. И тогда начнутся адские страдания. Вот тогда-то и посмотрим, сколько по времени получится у нас а, выжить. Ну а пока все нормально, пока у нас день, пока нечего, как говорится, бояться. Просто-напросто бегаем и наслаждаемся, как говорится, природой и красотами Майнкрафта. Можем сбегать туда, можем сбегать сюда Но напоминаю, ребят, ни в коем случае нельзя становиться на какой-то один блок Который находится где-то в определенном месте и куда никто не может достать Нужно всегда, друзья, бегать Это одно из важных условий нашего сегодняшнего челленджа Иначе челлендж просто-напросто не будет засчитан Да-да-да Свои работы, друзья, можете присылать мне э, либо в контакт, либо в дискорд, э, либо, не знаю, в инстаграм, куда кому удобнее будет. Но вот в те места, в которые я, ребят, указал, этого будет достаточно. И тогда уже будем, ребят, вместе с вами смотреть, кто, как говорится, на что, а, гораздо, кто смог выполнить и кто сколько продержался. Поэтому, ребятки, чтобы, допустим, чтобы больше народа посмотрело и уприняло участие в нашем сегодняшнем челлендже, а, пожалуйста, пересылайте это видео своим близким, своим родным, своим друзьям. И тогда, я думаю, накопится очень большое количество желающих. И мы тогда узнаем, кто же у нас все-таки победил и кто дольше всего продержался. Ну, а братишка с крышей тем временем э, держится как может. Да, ребят, у нас сейчас как раз-таки э, челлендж, да, я сам прохожу свой собственный челлендж, который я установил. Как видите, я не пользуюсь абсолютно никакими блоками. Я просто-напросто двигаюсь, перемещаюсь, да, ни в коем случае не стою на месте практически ни одной секунды. Я не простаиваю на месте, да. И это самое главное, ребят, надо нам двигаться, перемещаться, но ни в коем случае нельзя не пользоваться. Абсолютно никакими блоками. Даже, ребята, разрушать не рекомендуется, потому что если мы что-то разрушим, мы это сможем подобрать, поэтому наберитесь терпения, ни в коем случае ничего не разрушать, просто бегайте, исследуйте, исследуйте красоты, да, и наслажда... наслаждайтесь пейзажами, значит... И великолепием игры под названием Майнкрафт. Да, ребят, продолжаем выживать. У меня пока что все отлично, все в норме. Я бегу, изучаю местность, да. В, э, в случае чего, э, чтобы я знал, куда мне можно отступить. Ой, тут какой-то обрывчик у нас, да, отлично. Не обязательно, ребят, использовать всегда ускоренный бег. Можно просто-напросто на обычном бе беге. То есть этого будет вполне достаточно. Пока что все нормально, ребят, я не вижу никаких осложнений, но осложнения впереди, осложнения, ребят, нас ждут ночью. А пока, ребят, у нас день, я хорошо могу всех оповестить об условиях нашего сегодняшнего а, челленджа. Конечно же, в первую очередь, это максимальный уровень сложности, то есть сложность, напоминаю, должна быть выставлена на максимум, то есть вот таким вот образом. Сложность должна быть, друзья, супер-супер а, а, сложная и даже закрепленная без возможности возврата, так сказать, да. Играть можно абсолютно на любой карте, абсолютно. На любой версии, которая вам только заблагорассудится а, Главное условие, ребят, к карте Чтобы вы не играли в Незере Не играли в Эндере Не играли под землей А играли просто-напросто в том месте Практически, где вы окажетесь Но это место, ребят, не должно быть одним блоком Который либо висит в воздухе Либо находится в океане Это должна быть вот такая местность, друзья Которая просто-напросто Или, может быть, это, ребят, большая поляна Кстати, было бы, наверное, даже круче, да, на ней Выживать и убегать от монстров Остров, нежели вот здесь или ребят это должен быть какой-нибудь густой лес неважно ребят это в, в зимнем биоме в пустынном биоме или где-то там еще ребят любой биом для этого практически подойдет главное ребят чтобы это был не один блок еще раз напоминаю не в воде или же не или же где-нибудь в воздухе то есть это должна быть вот такая вот либо лесная либо равнинная местность но обязательно ребят на поверхности земли а у нас ребят тем временем темнеет сейчас начнется самое интересное да ребят практически я думаю что первую ночь мало кто сможет пережить я пока что, ребят, дожил, у меня все еще сердечки сохранились, но сейчас начнется самое интересное. Напоминаю, что главное это всегда в этом челлендже нужно двигаться, ни в коем случае, друзья, стоять а, нельзя. Сейчас, ребят, начнется самое интересное. Да, мой, мой таймер пока что оттикал вот столько, ребят, сколько вы сейчас видите. Посмотрим, сколько же мне еще получится продержаться и переживу ли я эту ночь. Зритель, делай свои ставочки, как говорится, пиши в комментариях. Начинается самое интересное, и мне бы выбрать какую-нибудь местность поровнее, чтобы я мог видеть а, этих всех мостов монстров, которые будут сейчас а, спавниться. Ну, наверное, не, не помешало бы и яркость тоже выставить на максимум. Где же у нас, ребятки, яркость? Давайте посмотрим настройки графики. А, где же у нас, ребят, яркость? Посмотрим, посмотрим. Да, я немножко, конечно же, сейчас делаю не совсем хорошо, потому что, когда я нахожусь в этом меню, конечно же, это немножко читерно получается Да, я, ребят, специально выкрутил яркость для того, чтобы мы видели всех монстров, которые, у нас, которые нас сейчас будут атаковать Но это, ребятки, чисто в целях для записи видоса, никак больше Я думаю, суть вы улавливаете, то есть у вас яркость должна быть на том уровне, который у вас есть То есть вы не обязательно должны выкручивать ее на максимум, как у меня я, ребят, чисто для видоса это делаю Иначе вообще ничего не будет а, видно Просто я вынужден был выкрутить Да, я понимаю, что у меня сейчас немножко читерно Но суть, ребят, вы должны уяснить Что челлендж заключается в том, что вы должны На своих стандартных настройках Яркости играть, иначе челлендж Также будет не за а, Ну а я, ребят, как организатор Данного челленджа, да, канал Ура! Игра Может себе позволить некоторые, ребятки Вот такие вот вставочки чип Типа вкручивания яркости, это, ребят, все Для вашего удобства, чтобы вы могли спокойно наблюдать что у нас здесь происходит ребят первый скелет надо срочно куда-то текать надо ребят текать вот тут можно кстати применять ускорение да но ускорение у нас рас... ускорение как мы знаем у нас растрачивает больше энергии и сил ой-ой скелет еще по нам стреляет я ребят ухожу наверное вниз вот сюда вот да можно так сделать можно убегать от них ой-ой мы даже упали да да да ребятки нужно быть предельно максимально осторожным да ребят напоминаю что я как организатор имею небольшие значит привилегии в этом плане например вот я сейчас скрутил яркость но вы ни в коем смысле в случае, в рамках, значит, сегодняшнего челленджа, так делать не должны два крипера, друзья, офигеть, зомби-криперы, убегаем как можно быстрее, ё мое, меня уже начинают дамажить, а я, ребят, уже регенерировать не могу, потому что у меня отнялось несколько уже полосок голода, и теперь у меня регенерации практически никакой нет, я просто-напросто, ребят, бегаю, убегаю, и, и, ребят, живу как могу, ребят, живу, за мной уже гонятся толпы монстров, но ну, а у меня уже нет полтора сердечка. В этом, ребята, и заключается челлендж, что нельзя никакими блоками пользоваться. Именно потому, чтобы не хилиться ни в коем случае. Да, друзья, иначе тогда челлендж будет не челлендж, да. Ну, а в рамках челленджа, ребят, надо соблюдать все условия. Пожалуйста, соблюдайте все условия. И мы найдем обязательно победителя, кто дольше всего продержался, да, в этом сегодняшнем испытании. Но ну, а братишка, скрэч, продолжает выживать. Я, ребят, продолжаю, делаю все, что могу. Блин, главное, это не падать лишний раз. Убегаем мы от монстров. Убегать, ребятки, можно... Главное, это никогда не останавливаться, необходимо бегать всегда, всегда и всегда, просто-напросто, ребят, такие условия, необходимо всегда быть в движении, это самое тоже главное условие нашего сегодняшнего челленджа, да. Челлендж называется проживи как можно а, Дольше, давайте ребятки выявим Победителем кто-нибудь у нас станет Или нет в сегодняшнем а, состязании А для этого ребят пересылайте пожалуйста этот видос а, Передавайте его своим друзьям а, Спросите у них и узнайте Кто же все-таки больше всего временем По времени может выжить в нашем сегодняшнем Испытании, да ребят мы выживаем Условия у нас простые а, Мы должны выживать на самом сложном уровне Сложности, а, мы должны значит, не, Мы не должны использовать вообще Никакие блоки окружения, а, мы должны, ребят, всегда двигаться. И мы, ребят, не должны ни в коем случае выживать на каком-то блоке в воде на одном. А, либо же, ребят, нельзя выживать под землей. А, либо же также, ребят, нельзя под, а, выживать по, на одном блоке, висящем а, в воздухе. Такие вот, ребят, правила. Прошу просто-напросто их запомнить, иначе челлендж будет не засчитан. Смотрите, ребят, внимательно видос. А, все правила я постоянно озвучиваю для того, чтобы челлендж у нас с вами а, проходил как а, нужно. Ну а ты, зритель, делай свои... остальные. Оставляй свои комментарии по этому поводу, если у тебя есть какие-то советы, также с удовольствием выслушаю, и, возможно, при следующем создании подобного челленджа я буду уже руководствоваться твоими советами, и мы с тобой, конечно же, вместе сделаем челлендж наш, наш более разнообразным и интересным. Ну, а мы, ребят, продолжаем. Так, пока что, братишка Скрэч, держится. Попадаем вот на такое поле с лошадьми. А, тут у нас пока что враждебных монстров нет. Хотя нет, друзья, вот там бегают паучки. Отлично. Ну, а ос, с лошадьми нам, в принципе, не страшны. Поэтому мы спокойненько их оббегаем, даже и не а, паримся. Так, так, так. Вот там появился у нас зомбарь. Так, у нас здесь, ребят, что? А, так, так, так, ага. Тут у нас волки. О, еще один зомбарь. Офигеть, ребят, ни в коем случае, когда мы начинаем застаиваться на одном месте, у нас начинают атаковать и окружать зомбари со всех сторон. Поэтому нам необходимо Просто-напросто двигаться Друзья, напоминаю, что нужно двигаться И тогда челлендж будет засчитан То есть шансов на его засчитывание Будет э, по максимуму Так, секундочку, секундочку, тут по-моему где-то был паук Ни в коем случае нельзя нарываться На паука, паук нас может, может очень Быстро догнать, э, да, братишка всего, ребятки, сейчас э, немножечко подкрутил Яркость, но напоминаю, что это только Лишь для вас, для удобства так говорится, Как говорится, для удобства просмотра Вам же ни в коем случае Не разрешено этого делать, если вы хотите, чтобы чтобы челлендж был засчитан. Должна, ребят, быть максимальная тьма, и тогда вы точно поймете сможете ли вы дальше выжить или же... А, нет, да, ребят, тут просто-напросто чисто для вашего же а, удобства. Но я думаю, все суть улавливают... Какова у нас сегодня тема челленджа, да Я думаю, что главную, ребята, суть вы уловили И необходимо будет сделать именно так а, Именно по всем условиям и соблюдать все условия А для этого просто-напросто смотрите Видосик до конца И тогда вы точно поймете, как правильно выполнить Сегодняшнее наше испытание Ну, а братишка с крыши тем временем продолжает, друзья Нелегко ему приходится а, Приходится много уворачиваться, приходится убегать от монстров Пока что, ребятки, я вроде бы Держусь на вот этой вот поляне И пока что мне вроде бы ничего не угрожает Правда, вот один зомбарь бежит за мной, и он меня как бы подталкивает подтаскивает, подталкивает к тому, что давай, родной, убегай уже отсюда да, ребят, и напоминаю, кстати, что ни в коем случае нельзя дамажить а, монстров каких-либо, это тоже ребятки, одно из а, условий прохождение челленджа. Нам, ребят, нужно просто быть активными, нам нужно просто-напросто двигаться и просто убегать от монстров. Чем, ребятки, мы ловчее в этом плане будем, тем, как говорится, дольше проживем. А, ребят, для того, чтобы выяснить, кто дольше всего прожил, передавайте, пожалуйста, пересылайте этот видосик своим друзьям, знакомым, близким и родным, чтобы больше народу приняло участие в сегодняшнем нашем челлендже, который называется «Проживи по дольше» или «Проживи как можно дольше». Да, ребят, название Говорит само за себя То есть здесь нужно а, выжить по времени Дольше, но по определенным условиям не, не по таким, как вы привыкли По каким, ребят, вы привыкли выживать Fish, Eggs, toast, Fish, А нужно, ребят, выживать по тем условиям, которые я продиктовал в начале нашего сегодняшнего а, видосика Ну и, конечно же, ребят, а, в процессе прохождения видосика Я также озвучиваю необходимые условия Первое условие Нам необходимо выставить уровень сложности на максимум а, второе, условие, нам ни в коем случае нельзя выживать на одном блоке, который на, может находиться где-нибудь в воде или в воздухе. Да, ребят, нам нужно бегать по какой-то по открытой местности, и только на поверхности ни в коем случае а, не должно быть, ребят, выживания а, на челлендже под землей. И ни в коем случае не должно быть, ребят, выживания на челлендже где-то в Незере или в Эндермире, или еще в каких-то а, мирах. Также, ребят, не приветствуется какие, использование каких-нибудь а, модификаций, да, для челленджа. Um, да, ребят, иначе челлендж просто-напросто будет Не Ну но мы, друзья, продолжаем Так, ребят, будем внимательными Да, я понимаю, что у меня есть, я, у меня есть фора Да, естественно, моя вот эта фора Она просто-напросто не будет Влиять абсолютно никаким образом На как говорится, мой а, результат Моя задача, ребят, донести до вас суть нашего сегодняшнего челленджа а, Нам нужно, ребят, выжить просто-напросто при стандартных условиях То есть у вас яркость должна быть а, а, выставлена стандартная То есть ни в коем случае регулировать ее а, нельзя Да, ребят, мы продолжаем выживать Смотрите, какая у нас тут активность уже зомбарей набралась Офигеть, я просто в шоке А мы, ребят, просто-напросто бежим а, дальше Нифига себе, братишка, скрычь, как долго держится Я думал, что меня первой же ночью уже нагнут Но это, ребятки, просто чисто специально для вас вас для удобства, чтобы вам было интереснее смотреть и чтобы вам все было видно, несмотря на то, что я вот допустим сейчас бегаю ночью. Да, ребят, но вам, как говорится, выкручивать яркость на максимум ни в коем случае нельзя, иначе челлендж будет не засчитан. Так, ну что ж, первую ночь... Ой, скелет, скелет, скелет, друзья, офигеть, вот этих парней нужно срочно бояться, ай яй яй яй, -яй. мне просто до этого везло, мне, ребят, просто до этого везло, хорошо, что я в лесу, тут можно хоть как-то увернуться, ой ой, ой, сейчас было жестко вообще, а, меня бы, ребят, могли сейчас просто-напросто расшатать эти скелеты, но-но-но, мне, у меня получилось от них убежать, да, бл... братишка-скорячь, благополучно вырвался из этой ситуации Так, зомбар идет, но зомбар нам в принципе не сильно страшен Да, так, мы его оббегаем И просто-напросто уходим Но ну, у нас тут красивые виды, виды, смотрю, открываются Замечательно, полянка с лошадьми, хорошо Ну, а тем временем у нас, ребятки Голод подходит, смотрите, к Нашему нулю, да, хорошо, мы выживали Первую ночь, у нас были все условия Для этого, да, было красиво, все шикарно Но теперь, ребятки, мы голодны И у нас осталось меньше половины Нашей замечательной хп -шечки. Интересно, сколько же еще, братишки с получится а, выжить-то. Я, если честно, не знаю. Посмотрим, получится у нас следующую ночку пережить или же а, нет, друзья. Ну, я на это надеюсь. Попробуем, а, получится или нет. Ребят, смотрите. Ставьте, пожалуйста, лайкочки. Не забывайте. Да, мне очень нужна ваша поддержка. Ну и, ребят, продолжаем наш челлендж в игрушечке под названием Майнкрафт. Господи, что я рассказываю, все давным-давно догадались. Ведь игру Майнкрафт игру нельзя спутать ни с какой абсолютно игрой а, в мире. Ой, как у нас хорошо, ребятки, обстояли сейчас дела до определенного времени. Но мы все это знаем, знаем, друзья, когда у нас полоска голода опустится на минимум, у нас начнут убывать наши сердечки, а это значит, что если нам одна тычка какая-нибудь от кого-нибудь прилетит следующей ночью, то мы практически а, трупа. Ну что ж, ребят, напоминаю условия нашего сегодняшнего а, челленджа. Да, еще разок это основное, ребятки, самое главное условие это сложность должна быть вкручена на максимум плюс она должна быть закреплена. Ни в коем случае нельзя выживать на одном блоке, который висит в воздухе или который находится в воде. Также, ребят, нельзя выживать под землей, иначе челлендж тоже будет не незасчитан. Нельзя, ребят, выживать в эндер мире, нельзя выживать в незер мире, а только лишь, ребят, на стандартной вот поверхности. А, любой, допустим, биом, то ли это, допустим, вот этот лесной биом, то ли пустыня, то ли лед, а, идеально подойдет. Что-то я немножко, ребят, застоялся. Но этого ни в коем случае делать не стоит. Да, ребят, еще одно условие. Ни в коем случае нельзя а, стоять. Нужно постоянно перемещаться. Ой, это от наших зомби остались вот эти вот штучки. Но их, ребят, тоже нежелательно подбирать. Если вы что-то случайно взяли в руки, да, что-то просто так валяющееся, то не, непременно нужно это выкинуть из ваших рук, потому что нам, ребят, ни в коем случае нельзя не подбирать мясо, а уж тем более не есть его, потому что мы будем восстанавливать нашу, наш запас а, сил. А нам, ребятки, это ни в коем случае не разрешено а друзья, пожалуйста, участвуйте в нашем Сегодняшнем челлендже, он называется Кто дольше проживет, пересылайте Пожалуйста, этот челлендж своим друзьям Пускай они тоже поучаствуют В нашем сегодняшнем состязании И мы давайте, ребятки, и чем больше ребят И девчуль примет участие в нашем сегодняшнем Челлендже по Майнкрафту, тогда мы Точно определим, кто дольше всего Продержался, ну а братишка скрыш Тем временем зафиксирует пока что а, Свой собственный а, результат Ну что ж, ребят, пока что у нас получается неплохо Первую ночь мы а, пережили, как говорят да, это из-за того, что мы постоянно двигались. Да, ребят, самое основное условие, это нужно Всегда двигаться, ни в коем случае Нельзя стоять на одном месте Иначе челлендж будет не засчитан Ну, а мы, ребятки, уже прожили вот столько Вот времени, сколько показано на нашем Таймере, который находится в правом Нижнем углу экрана Ну, а мы продолжаем, посмотрим Ребятки, у нас впереди еще одна Ночь, я не знаю, получится ли У нас прожить эту ночь, пережить Я, наверное, буду очень вертким, стараться Убегать от всех скелетов, особенно лучников И тогда, я думаю, что мы точно проживем. Первую ночь мы прожили просто-напросто на ура. Зрители, а ты, а, ты а ты пока смотришь Пиши, пожалуйста, свои комментарии По поводу нашего сегодняшнего челленджа Ты также можешь дать мне какие-то советы Чтобы улучшить наш сегодняшний челлендж И, возможно, в следующих видосах Я сделаю, опять-таки, челлендж Но только улучшенный с твоими советами Потому что, братишка Scratch сделал это, Придумал этот челлендж, можно сказать На коленке практически Вот сел и придумал, а вы, ребят, пробуйте Доработайте мне его, чтобы по максимуму Усложнить наше сегодняшнее испытание Блин, черт возьми, я даже бегать уже не могу, потому что у меня заканчиваются э, мои сердечки. Точнее, заканчивается моя выносливость. Э, заканчивается, ребятки, э, мое насыщение. И я потихонечку устаю. Ну, а у нас впереди, друзья, уже практически полдень. А, не знаю, ребят, проживем ли мы следующую ночь или нет. Вот это я, ребят, уже сомневаюсь. Но мне, конечно, хотелось бы прожить следующую ночь. Но я думаю, что ни в коем случае у нас это не получится. Ладненько, будем пробовать. Что я могу сказать? Зритель, попробуй сделай свое э, предположение сколько Сколько же мне еще удастся продержаться в сегодняшнем испытании? Напиши вот там вот в комментариях внизу, да, под данным видосиком, э, и я, я непременно тебе отвечу. Интересно узнать твое мнение и какую ставочку ты сделаешь. Сколько же братишка Scratch еще сможет прожить в этом мире? Кстати, вот эта полянка мне очень сильно нравится, да. Я, наверное, здесь буду пробовать э, оставшееся время проводить и уходить, как говорится, от различных опасностей. Да-да-да. Напоминаю, что у нас сегодня челлендж под названием «Кто дольше а, проживет?». Но, ребятки, проживать а, и выживать нужно а, по определенным условиям. Нам необходимо выставить уровень игры, уровень сложности игры на максимально сложный, как это сейчас у братишки Скрэча. Так, откуда этот зомбарь вылез, я не понял, еще же не ночь. А он, ребятки, у нас вылез из пещеры, да-да-да, у нас тут пещера, оказывается, есть. Если вот такой вот зомбарь ко мне подойдет и меня, как говорится, пырнет, то мне, при, при, ну, то мне придется реально а, не слабо, тогда я могу с одного удара буквально откиснуть. Да, ребятки, напоминаю про данные условия сегодняшнего челленджа по Майнкрафту, который называется «Проживи как можно дольше», ну или «Выживи как можно дольше». Продолжаем мы бегать практически по одной и той же локации, но я думаю, что, возможно, да, для дальнейших наших подобных челленджей а, мы эту тему тоже решим, да, пообщавшись с вами, мы, может быть, даже усложним а, все это дело, что локации нужно постоянно менять и не топтаться ни в коем случае на одной. И я, ребятки, начинаю этого всего придерживаться, иначе, если мы будем бегать по одной локации, тоже, как говорится, ничего интересного с этого не жди. Но нам, ребятки, наверное, надо будет, да, это усл усложнение все эти я, наверное, а, сделаю в следующем моем челлендже, да, вот по такому вот выживанию, да, проживи как можно дольше. Ну, а пока, ребятки, все как есть, так а, есть. Поэтому пробуйте, ребят, высылайте мне свои варианты. А, высылать, ребят, ваши варианты вы можете мне либо на почту, а, вы можете, ребят, высылать мне либо в социальной сети ВКонтакте, либо можете выслать мне в Дискорде. А, я, ребятки, все обязательно посмотрю и проверю, насколько грамотно и четко проходил ваш челлендж и как правильно вы вы там выживали. Оп! Дельфинчиков нашел. Ой, как хорошо, ребят Смотрите, сколько много дельфинчиков В воду, ребят, также ни В коем случае не рекомендуется Заходить в данном сегодняшнем Выживании, потому что это будет нарушать Немножечко структуру Нашего челленджа в целом Поэтому нужно быть, нужно быть ребятки, активным Нужно двигаться как можно дольше Но ни в коем случае Нельзя заходить слишком надолго В воду. Нам, ребят, нужно перемещаться Исключительно по суше Ну, либо по макушкам деревьев на крайняк. Хотя, ребят, я не знаю, на макушках деревьев-то у нас, по-моему, тоже не спавнится никто. Наверное, да, на над этим надо будет подумать. Но у нас, тем временем, ребятки, уже полдень а, другого дня, и мы пробуем выживаем как можно а, дольше. Да, я, естественно, сменил локацию. Но мне кажется, что я уже бегу как-то обратно. Да, ладненько, посмотрим сколько же по времени мы еще сможем продержаться. У нас впереди еще одна ночь, а пока ребятки, у нас день. Мы можем конечно же озвучить все наши условия нашего сегодняшнего испытания. Данный челлендж, друзья, называется «Проживи как можно дольше». Это значит, что нам нужно выживать при определенных условиях, которые я озвучил в начале данного видосика. Условия, значит, ребятки, следующие. Нам необходимо выставить уровень сложности на самый максимальный и закрепить его ни в коем случае в процессе не меняя. Нам, ребят, нужно а, выживать именно на вот такой открытой местности. Ни в коем случае не под землей, ни в эндере и ни не в Незер а, мире. Нам, ребят, нужно вот так вот по, -по, по поверхности любого биома перемещаться. И главное, ребят, перемещаться. Ни в коем случае нельзя а, стоять. И если, ребят, будет простой больше 5 секунд, то тогда челлендж не засчитывается. Поэтому имейте это все дело а, в... Ви... Так, ну что ж, переходим дальше. И еще, ребятки, следующие условия я забыл вам озвучить, что... Uh... Ни в коем случае нельзя заходить также в воду более чем на 5 секунд. Это тоже, ребят, одно из условий. Главное, ребят, условие это ни в коем случае нельзя пользоваться окружающими нас блоками. А, ни в коем случае нельзя, ребятки, подбирать какие-то а, предметы в типа пищи или чего-нибудь и восстанавливать вашу, а, вашу выносливость. Это, ребятки, не приветствуется. Также, ребят, не приветствуются какие-то модификации. И также не приветствуется прохождение челленджа в творческом режиме. Потому что в творческом режиме у нас ничего практически не Тратиться, а, ни выносливость, ни здоровье в том числе Поэтому, ребят, нужно выживать а, ст в стандартном режиме выживания И на самом максимальном уровне сложности Так, я смотрю, у нас уже день подходит к концу очередной И сейчас скоро настанет ночь Где же наше солнце? Ага, вот солнце у нас опускается И мы все, ребят, ждем прише пришествия а, ночи, конечно же Ночью придется нам очень-очень а, тяжко Да-да-да, я уже прям чувствую, что очень тяжко нам придется Ведь у нас наверное, это на, этой, на этой ночи все и закончится, и все оборвется. Ну, а мы посмотрим с вами, сколько же можно продержаться по времени, не используя никаких либо блоков в Майнкрафте. Да, это и есть суть сегодняшнего нашего челленджа на канале Ура! Игра! Да, братишка Скретч решил провести челлендж, да, необычный вот такой вот, а, а для того, чтобы приняло побольше а, народа участия в данном сегодняшнем испытании, пожалуйста, ребятки, пересылайте вот это видео вашим близким, родным и друзьям, чтобы как можно больше народу поучаствовало, и чтобы мы, ребятки, выявили из гораздо большего количества народа, народа именно того победителя, который дольше всего Продержится. Результаты, ребят, высылайте мне в социальной сети, ВКонтакте, либо же в, на сервер в Дискорде, ребят. Ваши ссылочки прямо на видосики высылайте. Все, ребят, будем смотреть и все, ребят, будем проверять. Ну, естественно, потом, когда-нибудь отдельным видосиком, мы объявим победителя нашего сегодняшнего испытания. Да, на челлендж, ребят, наверное, я отведу все-таки на выполнение челленджа. На выполнение данного челленджа я отведу, наверное, все-таки месяц по времени. И через месяц, если какой-то, ребят, победитель и объявится, тот, который будет высылать нам свои работы, да... То тогда мы, естественно, его и объявим В ваших работах, ребят, необходимо упоминать обязательно, что челлендж от братишки Скрэча с канала Ура Игра Это обязательное условие, про это, ребят, ни в коем случае не забывайте Ну а у нас, ребятки, ночь, тем временем посмотрим, получится у нас продержаться еще одну ночь в этом испытании Или же а, нет, у меня, ребят, немножечко вкручена яркость Это все, ребят, для того, чтобы вам было лучше видно ночью, как я тут бегаю, а не просто-напросто в потемках Я понимаю, это небольшое читерство но вам так делать ни в коем случае нельзя. У вас должна быть полнейшая темнота. И это, ребятки, конечно же, усложнит это испытание. Я же, как организатор данного челленджа, имею небольшие ухищрения. И могу себе позволить, ввиду а, сохранения качества моих видео, просто-напросто на увеличенной яркости а, делать этот челлендж специально для вас. Но это, ребятки, чисто-напросто исключительно в рамках, а, в рамках удобства просмотра вами данного а, видосика. Никак иначе. Ну что ж, а мы идем дальше. У нас, ребятки, Ночь у нас стемнело, и сейчас начнут Спавниться везде опять монстры От которых мы, я думаю, удерем Пока что я не вижу монстров, пока что У нас никто нигде не появился, хотя вот на том берегу Вот на том берегу уже появились У нас паучки Так, вот в нашем в лесу, интересно, кто-нибудь шастает? Нет, я, наверное, сейчас все-таки пробегусь Ни в коем случае, ребят, нельзя стоять на одной местности Нужно нам всегда перемещаться Иначе тогда челлендж Тоже будет не засчитан То есть круги нарезать в одной в какой-то местности Ребят, тоже нельзя, нужно двигаться всегда Вперед по направлению дви... По направлению вашего движения Вот как сейчас примерно делаю это я Решили, значит, забежать вот в этот лесочек Посмотрим, что у нас здесь Ой, тут какая большая яма Это очень-очень опасная ямка на самом деле Давайте попробуем еще Побегаем здесь по различным местам Так, тихо, я слышу скелетов где-то, ага я слышу, ребята, ага, похоже, уже стреляют. Похоже, ребят, стреляют по мне. Я не могу ни в коем случае бегать. Это очень плохо. Где-то бегают скелеты, и в меня стреляют. Блин, опасность, ребятки. Опасность преследует меня. Нет, неужели я здесь прям-таки откину кони? Ни в коем случае, ребят, нельзя. Можно вот так вот уворачиваться. Один выстрел, один прогиб, и я погиб, ребятки. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Скелет уже там снизу меня палит. Ни в коем случае, ребятки, половина сердечка осталась. Ладненько, выходим на полянку. Блин, главное, чтобы не попал. Главное, чтобы не попал. Нет, нет, нет, ребят, я не могу помереть этой ночью. Нужно убегать, нужно, ребятки, убегать как можно дальше. Фу, немножко, ребят, пронесло, неужели пронесло? Неужели я убежал от этих скелетов, которые мне практически всю хпшечку снесли? В лесу, конечно же, очень опасно, поэтому будьте очень внимательны, когда бегаете по самым различным биомам. Но также, ребят, нельзя застаиваться ни в коем случае на одном каком-то биоме. Нужно постоянно перемещаться, да, нужно менять вашу локацию. Нужно, ребят, двигаться, иначе челлендж будет не засчитан, напоминая про это я Вам, так, в этом лесочке Что у нас, ребят, ждет? Очень опасно, везде Зомбаки, так, входим, ребятки Мы опять в лес, мы сейчас себе Усложняем задачу, так, так, так Ну, по крайней мере, здесь между деревьями Можно пульсировать, не вижу, ой, паучок Два пучка, один меня запалил. Я бегать, ребят, не могу, ни в коем случае. Нет, нет, нет. В воду нельзя. Оббегаем. Ну, как от них убежать? если, ребят, я бегать-то толком не могу. Ай-яй-яй, я надеюсь, что нет. не отстанут. Пульсировать, ребят, между деревьями. Я надеюсь, что у нас получится. Я вижу там скелеты, ребят, по правую сторону. Нет, нет, нет, очень опасно. Так, идем, идем, продолжаем. За нами гонится паук. ой ее еще скелет. Ой, похоже, ребятки, это все. Еще немножко, еще чуть-чуть пульсирую. Как могу. Вокруг деревьев оббегаю. Нет, нет, нет, ребятки, застрял. Застрял. Ни в коем случае. Нельзя застревать, один выстрел и все И мне хана, но братишка Скрэч Старается, уходит, ребят, от опасности Ни в коем случае помирать нельзя, помирать Как говорится, рановато, есть у нас еще Дома дела, уходим, ребят, уходим Уходим, уходим, на открытой местности тоже Опасно оставаться в некоторых случаях Особенно если скелетов очень много рядом Поэтому лучше всего, конечно же, пульсировать Между а, деревьями Где-то а, вот здесь, вот в этой а, местности Да, напоминаю, ребятки, это одно из условий Что нужно а, обязательно сменять а, Биомы ни в коем случае нельзя стоять на одном а, месте. Короче, я по ходу, по ходу значит, прохождения этого челленджа придумываю, как говорится, правила, поэтому есть смысл досмотреть до конца. Если кто-то до конца, ребят, не досмотрит, а, не будет знать по, ключ, про, про ключевые условия, и потом, ребятки, не задавайте просто-напросто а, странных вопросов, почему же я не прошел данный челлендж. А все потому, что, ребят, надо было досмотреть видосик до конца. Ну, а кто досмотрел до конца, конечно же, тот понял, что нужно сделать точь-в-точь а, -точь и правильно, и тогда будет больше шансов а, выиграть в нашем сегодняшнем испытании. Но ну, а братишка Скрэч тем временем уже держится вторые сутки, да. Он выживает, как может, да. И его пока что никто не может убить. Это очень хорошо. У меня осталось полсердечка. Практически один выстрел. Практически на один раз. Очень напряженная ситуация. Ребят, сам очкую. Вот здесь вот по горам шастую. Да-да-да. И пока что вроде бы все хорошо. Пока что у нас лишних проблем я не наблюдаю. Отличненько пока. Осторожно. Главное не упасть со высоты. Иначе мы разобьемся, Друзья, мы можем просто-напросто разбиться, поэтому следите. Ой, ой ой я слышал где-то скелета, по-моему, снизу, нет? Или сверху? Откуда-то я слышал, ребят, скелета. Где-то был скелет, по-моему, нет? Или мне показалось? Мне показалось или же нет. Был, по-моему, где-то рядом скелет. Ой, как здесь опасно, ребят. ой ой ой ой, -ой. Главное, это не. Ай-яй-яй, да что ж ты будешь делать, друзья? Будьте внимательны и осторожны. А, до первого поражения, как говорится, до первой смерти засчитывается наш а, челлендж. Ну, вот, собственно, то время, которое вы сейчас видите на ваших экранах, это является тем временем. Сколько мне удалось прожить В сегодняшнем нашем испытании Ну а ты, зритель, сможешь прожить дольше В нашем сегодняшнем испытании Давай попробуй, сделай-ка Братишку Скретчи в этом всем, проживи подольше Если у тебя это получится, то непременно Конечно же присылай мне а, Результаты своего челленджа И я непременно тебя, как говорится Отмечу и запишу в кандидаты На победителя, ребят Чем больше народу будет присылать мне Тем будет лучше, а для того, чтобы, ребят, этот челлендж Об этом челлендже узнали все, то пересылайте, пожалуйста Пожалуйста, это видео вашим друзьям, знакомым, близким и родным. Сообщайте им условия, какие вы сегодня успели подчеркнуть для себя, для правильного прохождения нашего сегодняшнего испытания. Также я от вас жду ваши советы, как бы вы могли улучшить наш с вами сегодняшний челлендж, который называется «Проживи как можно дольше». Да, друзья, пишите, пожалуйста, свои советы, я определенно буду все читать потом. И, возможно, в следующем видосе, который я запилю в котором будет тоже челлендж, я сделаю уже со... Вас вашими как говорится, под корректированными условиями. Ну что ж, зритель, я надеюсь тебе сегодняшнее испытание наше понравилось. Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков для того, чтобы братишка Scratch и дальше смог придумывать какие-нибудь такие интересные челленджи и испытания в, в нами всеми любимой игрушечки под названием Minecraft. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос предложение и слов, что я размещал в этом